Ой, погодка вообще замечательная. Много птиц на воде, рыбу лода. Всем привет! Сегодня будет видео про Orbi City для владельцев и будущих владельцев апартаментов в этом комплексе Сразу к делу, смотрите, вот блок С Уже с этой стороны построен ресепшен. Я не буду туда идти, но Вы можете видеть, там стоит коробка Вход Значит, внутри ремонты уже практически закончены Будет облицовка фасада совсем скоро Один кран уже убрали это полторы недели или две недели назад. Вот, снимаю. Это сегодня 26 или 27 января. Вот. Ну, в общем, сегодня у нас понедельник. И вот такая ситуация сейчас. Значит, как вы видите, на крыше блока А поставили уже стеклянный фасад. Вот. И, скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца полностью-полностью все это закроется. То есть ничего бетонного не будет снаружи. Кран этот уберется, который стоит. Я вам здание покажу с разных сторон, чтобы вы видели, какая ситуация сейчас. Вот и там поговорим уже детально про Орби-Сити на сегодняшний день. Пока я иду на другую сторону, прохожу между башнями. Скажу так, что все идет своим чередом, в хорошем темпе. Застройщик где-то, возможно, конечно, по срокам не вкладывается плюс еще третья башня будет здесь, да, сейчас покажу где, вот, но в целом в целом, то, что тут сейчас происходит, как бы, я же вижу это изнутри, мы здесь работаем в аренде, вот в целом, хорошая ситуация прям положительная хотелось бы, конечно, лучше и быстрее, и больше всего, конечно, это ясно, но все в своем темпе вот так выглядит снаружи солей героев со стороны поющих фонтанов этот комплекс значит третья башня будет находиться за этим зданием за скайтауром я вам покажу это сверху а вот сейчас как вы видите уже сделана сетка и вот это уже будет фасад делаться в ближайший 20... время. Вот смотрите ситуация которая между башнями здесь будет инфраструктура положили изоляцию несколько слоев вот сейчас сделают какие-то сваи что это за металлические перекрытия, я не знаю, по углам, без понятия. Но вот здесь будет, значит, парковка, бассейн, я так понимаю, там казино, магазины. С этой стороны будет центральный вход. Вот крыша заканчивается, то есть с этой стороны уже сделали фасадные фасад уже поставили, там пару плит синих. Для лета точная картинка в общем будет Крану уберут вот. И конечно уже будет поярче И для сдачи, и вообще И для продажи, и для всего, и для покупок Значит боже башня С почти закончена До сорокового этажа примерно Уже все вымыли Все установлено, видно вот. и вот выше сорокового это может быть даже 41, первый сорок третий этаж 42, второй грязные окна то есть еще не помнили до 40 этажа еще ничего не помнили примерно вот. но ниже уже все готово у было по c от создана отдельная группа находится там где летом кто приезжал получали право собственности в башню э в башню А, то в том, в том месте в, значит, на первом этаже сейчас отдельная группа, которая принимает блок С, говорят, что там будет вообще все идеально, и таких косяков, как в башне А, не будет по приему. Сейчас они отдельно плодотворно занимаются, то чтобы вот люди приехали и получили уже полностью готовые апартаменты, то, как указано в договорах. Чтобы не было моментов по ремонтам, по устранению недостатков, то сейчас они все это полностью готовы. Значит, с другой стороны много рыбаков в море, за старого Батуни. Отсюда, конечно, где-то суперовые. Значит, с другой стороны вот здесь будет башня Д, Как вы видите, прямо напротив Sky Tower, уже стоят сваи, уже готовы на фундаментах. В этом месте будет снесено здание третье ведутся работы круглосуточно практически ну ночью не так как днем конечно вот но бывает ночью тоже шумят иногда вот. до какого места она будет никто не знает никто не говорит но здесь вот как вы видите где-то примерно с 33 с 35-го номера будет перекрут вид прямой то где-то до 33-го, до 35-го номера еще можно будет прямо смотреть, и у людей будет такой вид на 90 градусов. Вот. Но когда башня здесь построится, то, конечно, вот это с 33-го номера уже правее ничего не, не будет видно. Поэтому должны, должны учитывать при покупке недвижимости здесь, вот, если он будет смотреть, то, конечно, здесь вот перекроется с этой стороны. Был снег на днях, сейчас погода хорошая. Итак, это видео для владельцев, будущих владельцев апартаментов Orby City, потому что значит, мы работаем здесь с первого дня, уже практически полгода, знаем практически все минусы, все плюсы этого объекта, видим определенный, определенный потенциал. И хочу этим поделиться, потому что на протяжении вот прошлых там полугода летом как раз вот я рассказывал о том что мы берем в управление апартаменты и вот то есть привлекали к себе э, владельцев вот и до сих пор очень многие люди обращаются э, поэтому решил записать видео просто объяснить всем людям в общем какая ситуация у нас сложилась сейчас э, то есть как мы можем взаимодействовать в дальнейшем э, какая ситуация вообще здесь в Урби-Сити и вообще то есть готовиться к лету потому что сейчас это наша общая работа э, значит мы здесь в урби сейчас занимаемся у нас определенный вот на 40 этаж у нас здесь 40 апартаментов и мы занимаемся конкретно значит маркетингом именно 40 этажа продвигаем как можем в общем и мы от других номеров от всех отказались только потому чтобы не распыляться и сделать упор максимально на качество Потому что для меня это, как для предпринимателя, это точка роста. И вот мы с ребятами решили, что мы от номеров, от других откажемся только для того, чтобы сконцентрировать все свои навыки, умения, силы и реализовать, в общем, все наши желания в, общем, в управлении недвижимостью как раз в одном месте, где нам проще управлять, где нам комфортнее, где мы можем сделать качественнее обслуживание для клиентов. Вот. Поэтому здесь сейчас у нас находится отель. Называется VIP40, он есть в интернете, есть, вот про него недавно сделали, ребята пришли, блогеры сделали, значит, видеообзор, выложили в интернет. В общем, работаем здесь, работаем в Uruguay City, а других номеров мы отказались. Только поэтому... этому... Вот, не почему-то, там, что ваши номера плохие или хорошие. Мне, ну, знаете, как вот на протяжении вот мы сюда приехали, да, и вот кто наблюдал за мной там на протяжении там вот прошлого года, то есть в... начали, я очень много рассказал про управление недвижимостью. И когда сейчас отказываемся от номеров, да, вот осенью отказывались, то люди, люди многие как бы вот там не понимают. Ну, знаете, я не пытаюсь оправдаться перед кем-то, я просто говорю, как оно есть, какая ситуация. Для меня это просто точка роста, и это нормальная ситуация, мы никого не обманули. В общем, у нас со всеми хорошие отношения, я надеюсь. И... Только поэтому, просто рассказываю, как есть. Но у меня для вас просто, понимаете, я обращаюсь к владельцам недвижимости только для того, чтобы мы с вами были на, на одной волне. Потому что мы с вами вместе диктуем цены на рынке. Мы с вами вместе для клиента, то есть все, что мы вот сейчас будем обсуждать, это все нужно нашим клиентам, которые приедут к нам в аренду. Мне нравится аренда, и те, кто покупает здесь недвижимость, также я понимаю, от этого кайфую. Поэтому мы должны с вами просто быть на одной волне для того, чтобы вместе... И Орби, и мы с вами, и управляющие, и риэлторы просто правильно двигались вот в одном направлении. Значит, какие вопросы вот нам задают, то есть о чем я говорю? То есть да, вот когда вы принимаете апартаменты, начнем с самого начала, когда вы принимаете апартаменты, здесь есть много минусов. Орби, особенно вот в первой башне, башне А, Орби обещали сделать одно, там картинку нарисовали сначала на презентации на продаже там одну, да, по факту вы получаете совсем другое, и не то качество мебели, что обещали, и обещали там пять звезд, но по факту это не пять звезд, и в общем много-много нюансов, где-то ремонт не где-то, это мы все проходили на протяжении полугода, и это, ну, в общем, мы многим людям помогали решать эти вопросы. Я скажу следующее, что это огромный проект, который, знаете, это не решается такой вот так вот щелчком, что вот сказали там 1 июля и все, вы пришли и все будет готово. Вы же должны понимать, что это огромнейший проект, 10 тысяч апартаментов, то есть самый большой апарт-отель во всем мире, да, там в пятерку входит самых больших апартаментов, то есть это огромная работа. Э, но ну, я не строитель И вот э, То есть я ремонт делал один раз только в своей квартире И мы ремонт делали то есть, очень долго ну, Просто кто связан с ремонтами Скажет, что тут только купили там какую-то краску Там краска не подошла, тон не тот Там, какую то щель замазали Там же другое что-то вылезло. Ну, в общем, это... а Сколько номеров? Да, люди брали за это деньги, конечно, они должны за это отвечать Но вы должны понимать, что это комплекс И он еще не сдался в эксплуатацию То есть вместе Поэтому... Э, поэтому то есть спокойно, шаг за шагом Орби решает все вопросы. Я вот сам с этим сталкиваюсь, что вот мы сейчас находимся здесь в Орби. Сити, и вот если у настал... У меня сегодня был вопрос: у нас потекла вода в двух номерах. Мы тут же позвонили на ресепшн. Через минут 7, через 8, ну 10 минут максимум, пришли ребята сантехники, говорят, где у вас течет вода? Я показал два места. Они все устранили. Одну душевую полностью разобрали, устранили течь, а во второй там просто замазали. В общем, в общем, там что-то замазали раковину. И все. То есть, вот, то есть вопросы решаются быстро. Если вопрос какой-то там стал с электричеством, пришли ребята, сделали. Там что-то гудела, какая-то система по безопасности, пришли, сделали. Интернет точно так же пришли, сделали. Конечно, обещали телевизоры одни, там, то есть там про быстро и все. Но я вам хочу сказать следующее, что... Клиент, который останавливается в наших номерах, еще ни разу не жаловался на то, что у него не такая мебель. То есть у него классный матрас. Реально, матрасы суперовые. Быстрый интернет. То есть никто не жаловался на качество интернета. То есть Телевизор. Ну, ну, ну в два часа ты телевизор посмотрел. Ну, там канал этого полистал. Но тебе не нравятся каналы, там турецкие, российские, там или грузинские. Переключил на YouTube. Есть же интернет на YouTube, то есть Smart TV. Ну, в принципе, никаких проблем нету. Да, картинка была одна. Там, и в общем, вот сейчас был буквально на днях был шторм, сильный был ветер, долос окон. Да, нужно поставить какие-то дополнительные значит резинки но в целом в целом как бы это моменты которые мелочи это которые можно устранять я не говорю о том что это 5 звезд это лакшери сегмент я говорю о том что люди это, это цена вопроса 40 тысяч долларов я не говорю что это, это дешево или там это значит там маленькая цена я просто говорю о том что в европе за такие деньги конечно вы можете что-то купить и похоже в общем но в таком не в таком не в таком проекте вот, поэтому э, должны понимать, что это средний сегмент и это реально хорошая хорошая четверка э, то есть по-любому. По-любому, как ни крути, пришли, не нравится ремонт, где-то по мелочи доделали. Но я говорю, из, вот из, изнутри, что когда клиенты у нас здесь живут, останавливаются, то никто не говорит, что где-то там стенка там плохо покрашенная, там где-то трещинка какая-то, э, никто еще ни разу не жаловался на это вообще. Людям нужно обслуживание, людям нужен сервис, вот возможно, вид с окна э, некоторым, но не всем. Или там этажность тоже не всем, многие, я вам скажу так, даже вот, процентов 30 хотят, пониже этаж 40 этажа боятся вот поэтому на такие вещи не стоит обращать внимание как владельцу. то есть сильно акцентировать на это внимание потому что очень многие как раз на это акцентировать внимание когда приезжают принимают свои номера и они говорят ой что мы купили ой что делать давай бежать отсюда давай продавать и все смотрите в целом комплекс очень классно локация самая крутая то есть вот для я для себя вот за два года как я здесь занимаюсь недвижимостью выбрал э, именно orbi city то есть акцентировать все внимание сюда потому что в этом проекте я вижу мне Орби не доплачивает если что то есть многие говорят ты работаешь на Орби нет я Орби мне не доплачивает и у нас с Орби просто хорошие отношения с юристами в общем с, с ребятами кто занимается продажами и все потому что часто пересекаемся вот а я сам выбираю в общем но мне нравится именно здесь Орби Сити только Орби Сити за другие Орби я молчу то есть конкретно говорю Орби Сити вот этот проект находится в Вообще обалденное место. Самый центр, который развивается. Я вот после этого видео, я вам вставлю ссылочки, вставлю видео, покажу Алии Героев. Вот мы сегодня час назад буквально прошлись. Я вам покажу Алии Героев, как она расстраивается. Вся Алии Героев строится. Орби сети стоит на первой линии с видами на море. Огромный комплекс огромная реклама все кто приезжает в батуми знают про орби про орби сити тем более поэтому для владельцев апартаментов это очень большой плюс и когда компания орби очень много денег вкидывает маркетинг конечно за ваши деньги конечно но соответственно идет и результат то есть узнаваемость на лицо. значит локация обалденная я вам показал, сейчас уже строится реальная инфраструктура, то есть здесь будут бассейны, будут казино, будут магазины, в общем, все будет хорошо. Плюс башня соседняя к, через два месяца, в марте месяца она сдается уже в эксплуатацию, то есть людям будут получать право собственности. Не знаю, как за эксплуатацию, но вот право собственности люди будут получать, и она будет полностью готова для жизни. Вот. Я думаю, где-то к концу этого года уже будет готов каркас на инфраструктуру, и к 2021 году, я думаю, они уже сделают здесь какие-то магазины, в общем, возможно, какая-то инфраструктура будет. Весь комплекс будет готов года через 3-4, то есть полностью весь комплекс, когда и другая башня запустится, в общем, все это, то есть это большой проект. Да, они начали, конечно, строительство в, когда, в 2016 году, по-моему, да, я могу ошибаться, может быть, в 2015, вот, но вот 4 года ведется строительство, и вот построили две башни, ну, даже 3-3,5 три, три получается года, вот, две башни построили, но это тысяч номеров, тоже, тоже не забывайте, то есть огромный проект. Значит, э, цены, говорят, вырастут или не вырастут. Смотрите, сегодня цена, на, э, мы же занимаемся дополнительными продажами здесь, поэтому цены знаем изнутри. Цены вообще от 1150 долларов, бывает даже кто-то продает за 1100, и там, ну, там выше, там, до 3000 долларов есть номера. Э, низкие цены на нижнем этаже, соответственно, чем выше этаж, тем выше цена, и чем лучше вид, тем больше цена. Двухкомнатные есть номера студии 30 квадратов и большие там 56 квадратов и 77-78 квадратных метров Разные номера Люди покупали там вот, года три назад по 1050 долларов, кто-то за 1100 покупал Вот, сейчас такая, эти номера стоят примерно 1250-1300 долларов за квадратный метр Вот там за три года, то есть цена выросла там на 250-300 долларов примерно есть номера, которые люди покупали там, по 1000 долларов, но вот у нас были ситуации, когда мы продавали за 2000 долларов. То есть, реально, то есть цена, вот, грубо говоря, люди поднимали 100%. То есть, опять же, сколько люди покупали номеров, по какой цене, когда входили, на каком этапе. То есть, это очень много зависит от, от рендабельности от прибыльности. Цены, скорее всего, вырастут однозначно именно вот в башне. Я говорю за башню А сейчас, потому что в башне С, в башне с которая сейчас будет сдаваться в марте, покупочная цена, вот цена 2-3 год года назад была уже 1150-1200 долларов за квадратный метр минимум. Поэтому, а вот в новой башню в Д, уже минимальная цена 1350 долларов. То есть застройщик поднимает цены с каждой башни. Поэтому цена растет. Не большими темпами, потому что, опять же, на, в Батуме огромное количество конкурентов, э, огромный рынок предложений, вот, а спрос не такой большой для такого э, быстрого роста. Но в целом, э, в целом идет хорошая тенденция. Несмотря на то, что в прошлом году Россия отменила сюда перелеты в Батуми э, и в, в Грузию, вернее, Грузию посетило 9,5 миллионов человек, туристов это официальные данные, а в прошлом году было 8,5 миллионов, то есть на 1 миллион больше, несмотря на то, что даже Россия отменила э, перелеты сюда, хотя Россия являлась всегда номер один по количеству туристов, поэтому, несмотря на это, даже, а вот представляете, если бы Россия еще не отменила перелет, если была бы хорошая геополитическая ситуация, значит, э, рынок все равно растет, туристический рынок, туристический поток растет, вот такая ситуация, значит, по людям. Что касается управления, что касается ваших номеров, то есть что делать с номерами. Вот мы от себя что мы можем предложить. Мы занимаемся дополнительными уборками. Уборка номеров. А, смотрите, значит, что я хотел сказать, акцентировать внимание. Вы, как владельцы номеров, вы должны сделать следующее. Реально, вот просто, вот, это просто рекомендация, совет. Несмотря на то, кто будет заниматься управлением вашей недвижимостью здесь в Батуме, вы, как владельцы апартаментов, должны позаботиться о своих инвестициях и должны подумать о том, кто реально будет приезжать в ваши номера. Кто бы ни, был бы, кто бы ни занимался сдачей в аренду ваших номеров, там, Руслан, Петя, Коля, Вася, неважно, никто не будет думать так о, о сдаче вашей недвижимости, как вы сами. Поэтому не помешает, если вы сами для себя сделаете букинги, Airbnb и тому подобные сайты, для того, чтобы привлекать клиентов в свои же номера. Вот, договориться с риэлтором, с управляющим. Сейчас очень много, кто занимается сдачей в аренду в Orbi City значит, компаний. Вот, найти можно легко. И я ни за кого не отзываюсь плохо, я наоборот скажу вам следующее, что кто, будет, кто тут работает в Warby City, меня очень радует то, что мы с ребятами, многие вот, ну, многие же тут знаем, да, между собой. И я вам скажу, что вот э, чувствуется э, какое-то партнерство. Э, казалось бы, должна быть конкуренция, но все видят, что э, то есть тут номеров очень много, и быть еще между собой конкурентом, что-то друг друга отбивать, но это просто неправильно, потому что э, тут наоборот нужно друг другу помогать или сдавать номера, или же продавать номера, или же покупать номера или же по вот по обслуживанию, то есть мы от себя можем предложить обслуживание номеров, у нас есть клининговая компания, мы, мы убираем номера, и вот ребята, которые также занимаются здесь управлением, они к нам обращаются за уборкой, то есть это вот, я чувствую это реально партнерство, кто-то занимается продажами, приходит, говорит, есть что-то на продажу мы объединяемся, понимаете вот те, кто говорят, что в Батуме нету, не развито значит риелторство между собой, партнерство то это просто обман, реально, я вижу, что наоборот, и люди очень стараются, и я ни за кого не скажу плохо здесь, в Орбите тех, кто занимается управлением недвижимостью. Я никого не знаю, кто занимается плохо. У каждого есть свои определенные условия работы, но плохо я плохих отзывов ни от кого не слышал, что кто-то там плохо занимался, да, я слышал, что мало зарабатывают люди, мало риэлторы зарабатывают, но это, то есть, я слышал от людей, когда это был конец сентября, но ну, я тоже плохо уже зарабатывал в конце сентября, когда не сезон или, или, или, или октябрь месяц. То есть, когда не сезон, что ты сделаешь? Ну, как ты можешь прыгнуть, когда не сезон? Людей в Батуми просто нету. Тут нужно, знаете, опять же, смотреть погоду. то есть, посмотреть год, как человек отработал год, посмотреть. Вот такая ситуация. Поэтому... Я призываю вот, владельцев значит, недвижимости э, разговаривать с риэлторами, разговаривать с управляющими, с разными, находить общие контакты. Вот, и я вам просто рекомендую позаботиться о своем доходе, это сделать для себя в вот, букинге, э, шмукинге Airbnb, для того, чтобы просто находить для себя клиентов. Если вы этого делать не будете, то за вас это никто не сделает, так как, э, так как управляющий сам решает, куда заселять клиента. То есть, представьте, вот у меня, например, 40 номеров, и вот ко мне приходит владелец, ко мне приходит клиент, и я сам решаю, в какой его номер заселять. То есть не, не, не вы мне подсказываете, да, то есть у меня таких, например, 40 владельцев, а я сам выбираю, я вижу клиент, например, ага, определенную сумму платит. Я знаю, вот этот номер свободен, этот номер свободен. И я просто туда заселяю. Я, ну, в данном случае я работаю сейчас с одним человеком, как с инвестором, вот, но если бы я работал бы, конечно, вот, например, 40 человеками, конечно, я бы заселял бы, ну, конечно, в какой-то порядке очередь, в принципе, мы летом так и делали, то есть, ну, в каком-то, ну, какой-то очередности, туда-туда-туда, чтобы у всех было примерно равномерно, но бывает случаи когда... Одни апартаменты больше зарабатывают, чем другие. Только потому, что где-то лучший вид, где-то клиент определенный, что-то попросил требования, именно которые в аренде. А ты как управляющий хочешь уходить клиенту, тебе все равно куда заселить. Ты свои, я свои проценты от управления в любом случае получу, вы понимаете? То есть, поэтому вот, вы как владельцы должны это понимать, что если вы для себя сделаете такие вот аккаунты, если вы подумаете, где вам взять клиента на свои же апартаменты, это будет намного лучше, конечно. Вот, можете к нам обращаться по уборке номеров, на сегодня уборка номера стоит 25 лари, это шампуньки, тапочки, мыло, уборка, за уборку, ну, мы, конечно, гарантируем, что будет все чисто, все будет аккуратно, это стирка, то есть замена постельного полотенца, ну, шампуньи, тапочки, мыло, водичка, это стоит 25 лари сегодня, летом будет, конечно, цена, наверное, и выше. Значит, что по аренде, сейчас очень мало клиентов, реально очень мало, сезон, не сезон, не сезон, это очень чувствуется здесь в Батуми, очень чувствуется, вот, и клиентов реально мало, Новый год, конечно, были, была хорошая сдача, у нас практически все было заселено на Новый год, очень здорово отработали, вот, ну, Но... Зима, в общем, есть зима. Но э, меня, как вот управляющего, да, который вот каждый день сталкивается с ценами, то есть какая цена на аренду, э, то есть меня очень волнует вопрос, как мои конкуренты, которые также сдают в аренду, выставляют цены. Я смотрю, просто букинг открываю, есть цены там 30 лари, 40 лари за номер. Мне просто смешно. То есть в этом орби сетит, именно, именно в этом орби нельзя такие цены ставить. Просто нельзя, это другой комплекс, это, это, ну, это вообще другой комплекс, у него другая реклама. Изначально, если Orbi Residence еще можно по таким ценам сдавать, или Orbi Sea Towers, только потому, что э, ну, объекты уже старые, да, то есть уже не такая узнаваемость. И клиенту, если клиент просит, там, например, на 5 дней заехать, ну можно там, с ним договориться там, даже там по 15, по 12 долларов заехать, просто забрать свои там 60 долларов. Ну, например, говорю, да, там кто занимается здесь арендой, тот меня поймет. Но сдавать здесь в Warby Сити за 30, за, за 30 лари там, это за 11 долларов, за... 15 долларов, но ну это смешно, ну просто смешно, но тут нужно реально минимум устанавливать какой-то между собой. Вот я, вас прошу, я вас просто прошу владельцев, давайте договоримся. Вот у нас сегодня цена минимум минимум 25 долларов, то есть минимум сдаем за 20, минимум это самый минимум, когда сдаем за 20. Но вот 25 долларов это вот стандарт, вообще то есть бывает за 30 сдаем обычные студии, да? То есть скажите своим управляющим, ребята, меньше чем вот там 20 долларов, хотя бы минимум 20 долларов. Но ну нельзя ставить, предлагать для клиента вне сезон, летом. Ну, тут уже каждый себе хозяин. Кто-то будет и за 70 сдавать долларов, кто-то будет за 50 долларов сдавать. Мы будем примерно долларов за 60 сдавать летом номер. Поэтому, э, если была где-то определенная серединка, понимаете, и вот когда клиент приходит и, и говорит, так я нашел на там за 30 лари, то он, конечно, туда и идет за 30 лари. И говорит, давайте я у вас заселю за 30 лари. Ну, мне посмешно просто, 30 лари мы э, только уберем номер и Поменяем постельное белье, а нужно еще заплатить инвестору деньги, нужно еще заработать что-то, еще оплатить надо все расходы, поэтому это просто невыгодно. Вот. Отзывы оставляют все реально очень положительные, я очень редко встречаю плохие отзывы про Ураби-Сити от клиентов, которые здесь останавливаются в аренду. Потому что все новое, классные матрасы, хороший интернет. В номере все есть необходимо. Если чего-то нету, то есть мы как управляющий всегда дадим, я уверен, также же делают другие ребята. То есть сейчас, даже когда мы летом брали номера, то есть все номера обставляли необходимой посудой, там сковородочки, в общем, все это ставили. Вот. И, в общем, вот, ну, клиент останавливается, у него все в номере есть, что ему жаловаться, то есть все хорошо. То, что стройка идет, да, но, соответственно, цена, что тут не 70 долларов, не 80 долларов, когда комплекс будет весь завершен, вот, поэтому тут это тоже все понимают, номер нормальный, чистенький, аккуратненький, в общем все хорошо, быстрые лифты, обслуживание, охрана, видеонаблюдение, в общем центр, все классно, поэтому э, я очень мало знаю плохих отзывов, это отзывы больше знать от каких-то людей, которые там были недовольны о том, что э, вот у него вид с окна и он видит кран какой-то, ну то есть такие моменты, но это мы тоже должны понимать, что мы все сегодня сдаем апартаменты, которые еще э, в недостроенном здании, вот. Я считаю вообще urb сити реально вот, по перспективе, то есть очень крутым объектом, очень крутым. То есть он стоит вот, вот локация вообще обалденная. Самый центр, первая линия, виды, э, инфраструктура, вот все в одном месте. Я считаю, тут просто будет бомба. Поэтому спешить продавать я не рекомендовал бы, особенно те, кто покупали э, с перспективой именно вот, э, получения дохода от аренды. Просто вот я же говорю, подумайте о том, как вам, где вам взять клиента потому что вы находитесь, скорее всего, в другой стране, вот, вам нужно здесь найти нормального управляющего. Или же вот самим значит, находить клиентов, нас заказывать на уборку номеров вот, и в общем каким-то способом таким, сдавать свои номера. Вопросы по букингу еще есть. Я видел в фейсбук-группе инвесторов в Робби-Сити, люди видят у себя брони на букинге, и клиент не приезжает. Соответственно, что это дает? Это дает то, что ваши даты закрыты и конкуренты таким образом продвигают свои номера. Но это просто настолько низко так делать. Но это у нас тоже такие же есть ситуации. Очень много левых броней. Очень много. Но это просто знаете? То есть от этого никуда не уйдешь как ты уйдешь от этого вот я обычно пишу клиентам но я понимаю э, заранее что скорее всего это фейк то есть и эти фейки мне кажется их просто видно поэтому когда люди пишут что вот что с этим делать как с этим бороться да как ты с этим поборешься но ну, никак люди вот сидят тут вот делать им нечего вот у него там есть какой-то один номер и вот он думает заработаю свои 30 лари сейчас у всех поставлю брони на эти даты а мой вот будет высвечиваться в поиске подниматься но он не понимает просто алгоритмы работы букинга для того чтобы чтобы его это я просто открываю секрет для того чтобы его букинг э, поднялся вверх по поиску надо чтобы на него нажимали очень часто поэтому то что он бронирует другие номера он помогает нам поднимать вверх подниматься вверх спасибо тебе большое кто так делает поэтому за это не переживайте вот конечно знаешь ожидаешь когда там смотришь там бронь там Тысяча ларит, две тысячи ларит, думаешь, о, хороший клиент едет. Но ну, по факту никто не переезжает. Вот. Ну, Просто не нужно расстраиваться, вот. но нужно понимать, что для вас кто-то сделал просто бесплатное нажатие, бесплатную бронь, что дало вам просто поднятие в, в поисковике. Поэтому, в общем, есть свои плюсы тоже от этого. Еще я не поднял вопрос про 2 доллара, которые вы оплачиваете как владельцы. Вот, смотрите, значит, 2 доллара за квадратный метр сюда входит... Уборка, ой, уборка, говорю, поддержание здания в первоначальном виде, лифты, охрана, ресепшн, видеонаблюдение, чистые этажи, фасад, прилегающая территория, помощь сантехников, электриков, в общем, все, что у вас по номеру. И также, по-моему, вот косметический ремонт раз в год от орби. Если у нас стал какой-то вопрос, например, что-то подкрасить в номере, что-то сделать, в любой момент я просто звоню на ресепшн, люди приходят, работники Орби и это делают. То есть за это они получают реально эти 2 доллара. Поэтому, когда я слышу, что там люди говорят, мы там еще получили право собственности, вот мы уже оплатили эти 2 доллара, или там не получили, ну, по факту вы получаете просто обслуживание. То есть, ну, если вы их не будете платить эти 2 доллара и что-то у вас в номере будет не так, ну, вам просто Орби скажет, мы вас не обслуживаем, потому что вы вы нам не оплачиваете 2 доллара. Как бы есть свои плюсы, огромные плюсы от этого. То, что вы знаете, что в любое время суток вы только позвонили, и сотрудники пришли и решили ваш вопрос. Также вы можете, как владелицы, использовать ресепшен, который есть, администрацию, которая стоит в вашем блоке. То есть, если вы владельцы блока А, апартаментов, то вы позвонили на ресепшен блока А, например, пришел клиент какой-то, там, Ливан, дай такое-то, какую-то карточку, такому-то клиенту клиенту выдали карточку, все, он пошел какой-то есть вопрос, ребят, поднимитесь там такая-то ситуация, то есть были ситуации мы охрану вызывали, то есть по-разному то есть это есть есть свои плюсы, так вроде бы все поэтому будут какие-то вопросы, ребята, пишите э или приходите в гости мы на 40 этаже в РБСИТе находимся э все, все, сейчас еще парочку видео сюда вставлю с Аллеей героев и на этом наверное все может быть что-то забыл сказать наверняка вот ну в общем так основное что хотел все сказал все все пока аллей героев все расстраиваются вот возле Аллеи Палас тоже строится слева строится справа строятся там тоже за ними строятся вот уже белье все довисит видите ремонты люди уже сделали будет Holiday Inn вот Lake House. Стадион почти готов. Аллея Героя, будущий центр. Вот возле стадиона убирают уже ограждение. Через пару месяцев здесь будет красота. Вот напротив стадиона тоже площадку расчистили. Готовят землю. Для фундамента тоже что-то будет строиться. Это Black Sea Towers. Аллея герой вся в стройке.